Ребята, и добро пожаловать на канал я, Оля. Сегодня меня очень заинтересовала одна тема. Что будет, если смешать слайм вместе с кукурузным крахмалом? Не знаю, есть ли такие видео на ютубе. Если видели, обязательно пишите в комментариях. А если не видели, то поставьте лайк к этому ролику. И вот я уже приготовила такую кучку кукурузного крахмала. И сейчас вместе с вами мы будем... Смешивать ее вместе с слаймом. И посмотрим, что же у нас получится. Давайте в серединку положим наш слайм. И еще я хочу сюда добавить вот такие вот красивые блесточки. Точнее, не блесточки, а сердечки. Такая вот красота. И давайте сейчас начнем смешивать и посмотрим, какой у нас будет слайм. Хрустящий, пластичный или просто получится какая-то ерунда. Лично мне очень интересно. Давайте попробуем. ощущение конечно невероятный конечно нажимаешь У меня складывается такое ощущение, что слайм не особо хочет впитывать крахмал. Но он уже меняет свою текстуру. Соберем остатки крахмала и еще раз размешаем. Вот наш слайм смешался с крахмалом полностью. Он стал такой похож больше на пластилин. И даже я сказала бы на тесто похож. И стал немножко липнуть к рукам. Так что, наверное, я вам не советую смешивать. Хотя, если вы захотите попробовать что-то слепить из своего слайма, то я думаю, что у вас получится. Давайте попробуем. Для эксперимента, что будет, если какой-то тягучий, даже не оторвать. Такая какая-то масса для лепки, но все равно он расползается. Так что вот такой у нас сегодня эксперимент произошел со слаймом, что будет, если смешать с крахмалом. Я, наверное, все-таки вам не рекомендую смешивать слайм с крахмалом, потому что он теряет свои свойства и свою Пластично. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!